Есть Здравствуйте Здравствуйте Сегодня 16 ноября 2016 года Канал Артподготовка Программ Плохие новости Я Вячеслав Мальцев Со мной в студии Сергей У нас прямой эфир Вещаем мы из Саратова, с Волги из России До новой исторической эпохи Осталось 353 дня Правильно я? Ничего не спутал? Все правильно Все правильно спу... Все будет. правильно да. Так, вот, слава, выходи, пишут. Так, напугал, пишут. Звук хороший, ну все, раз напугал, звук хороший, очень хорошо. Сейчас я в тогда сделаю объявление, потом еще в конце, напомните, чтобы. Почему? Что странно. Нет, это не странно, а нет, это странно. И там пропал все, пишут. Так, друзья, мы, наверное, должны вернуться уже сейчас в эфир. Напишите в эфире, или мы. Я понял, что произошло сейчас. Должно ждеть. Да, Зависло. Пошло? Поехали? Да. Ну все, когда он завис, я не понимаю. Давайте, да, с цифрами лучше еще раз. Треск пишет. Так, значит, треск пишет, Сереж. Не понял. Звук пишет. Я... Треск пишет, звук. Смотри, пожалуйста, черт. Да, сейчас я, меня надо послушать. Что ты не веришь людям? Нет, трески бывают разные в зависимости от треска источника Что-то пердит там Это, Это просто фон, наверное, надо убрать Раз, два, три, один, два, один, два, три. Раз, два, три, один, два, три, четыре, пять. А, так. Опять пишут. Да. Вот так окей пишут. Включите пердежки не понял, что-то сделает источник. Стену долбит опять. дырки. будем снимать кино или не будем снимать кино слава дед мороз что очень хорошо Это единственное что мне приходит в голову опять мопед работает пишет Один, два, три, раз, два, три, раз, раз, раз, раз, два, три. Да нет, он. Раз, два, три. Но ну, вот это скачет все нормально. По идее. Нормально, здорово, только я теперь без микрофона. Ну, садись сюда. Ну, я Так, да, пошло. Значит, тогда повторим. Я не знаю, что вы слышали, что не слышали. Сегодня 16-е, до новой исторической эпохи. 353 дня, мы работаем в прямом эфире. Я показывал вот эту вот... Э, это номер карточки Сбер, Сбербанка. Сегодня Завтра будут вот с утра, я так понимаю, оперировать мальчика, которому неделя. Ему будут делать операцию в Москве Порог сердца». Зовут его Мирон. Это карточка его мамы. Если кто-то может и имеет желание помочь, то от всей души просим. Мы также, я понимаю, перечислили на эту карточку деньги. Вот. Спрашивают, что уже революция. Пока нет. В Саратове антитеррористические учения и по э, легенде, так скажем. Террористов очень много, то есть похоже террористы это мы, поскольку будут этих террористов там в великом количестве разгонять, то есть не два, три, не 5, а, а прям сотни и тысячи, так что, в общем-то, идея пятого-одиннадцатого работает и там. Очередной бобкет провалился, такая опять волна пошла, вот этот сегодня утонул бобкет, а вот этот еще 11 числа утонул в Саратове, но это еще, может быть, каких-то мы и не видели. Так что те люди, которые ездят на бобкетах, имейте в виду, пошла волна, проруха на бобкета, так что будьте аккуратнее, потому что, в общем-то, если уже пара таких случаев была, то... Я думаю, что сейчас вырвется за рамки, вырвется за рамки Саратова, вот это напасть на Бобкетов. В ухте закрыли школу после вспышки кишечной инфекции. Это то, о чем мы говорили. Зима в школах, в домах престарелых, в различных детсадах там и медицинских учреждениях, особенно детских, травятся и дети, и престарелые, и кто угодно потому что кормят дерьмом, потому что экономят деньги, воруют. Ну, в общем, путинщина, все как всегда. А вот студенты, которые выкопали труп на кладбище, э, будут обязаны выплатить компенсацию. Ростовский суд принял такое решение, 900 тысяч рублей родным э, той женщины, чей труп выкопали с целью сделать пепельницу да, из э, черепа. Странные ребята эти, которые хотели сделать. Причем я хотел найти эту новость и погуглил, что хотели сделать пепельницу из черепа. И столько разных предложений, как можно сделать пепельницу из черепа. Я думаю, Для они. Начала да. вам нужна лопата. Да, да. Вот я помню, когда перекапывали весь Сарат в тут. Когда я был совсем ну, ребенком, потом подростком и юношей Тут столько было всяких черепов Вообще просто можно было, что хочешь Ходили с черепами на палках от любимое занятие такое было А на улице Белоглинской выкопали целое кладбище Там были особо ценные черепа А знаешь, чем они были ценные? Там было три глаза? Нет, они были с длинными волосами черепа Можете себе представить. То есть на них сохранилось. Это -го, наверное, начало 18 -го или конца 18 века черепа. И были длинные волосы. И они были практически красного цвета, эти волосы. И вот череп такой на палке с красными волосами, он внушал ужас той команде, значит, которая против тебя там <laughs> воевала, то есть с таким черепом можно было побеждать. Ну, видишь, вот как тут так случилось, что эти люди не нашли таких черепов и решили сами добыть. Неужели они в, со... <связь> в то время, в общем-то, Саратове? Да. Не, ну, 900 тысяч за пепельницу это дорого. В Сочи двух женщин забили до смерти в собственной квартире. Да, пенсионерку и ее дочь. Пока, я так понимаю, не задержаны преступники. Аккуратными надо быть, потому что сейчас ну, все криминальное будет только усиливаться. У был трудный детство. Мне, детство у меня было очень хорошее. Вы даже не представляете, это был просто праздник. Ужас от дяди Славы на ночь. Почему ужас? На Урале подросток застрелил сверстницу из отцовского ружья. Ну, говорят, вроде бы несчастный случай, но тут, ты знаешь, когда два человека и мальчик застрелил девочку, то иногда можно поставить вопросительный знак, а был ли это несчастный случай. Ну Посмотрим, что там следствие выяснит. Ну, какое-то нехорошее у меня предчувствие. Ну, в смысле, как, конечно, какой тут человек погиб в любом случае, как бы, ну, и относительно случайности. В Саратове водитель врезался в дерево, прибавляя громкость музыки. Да, сразу вспоминается не грози Южную Централу, помнишь, когда негра посадили в машину в качестве манекена, помнишь, он говорит, а, а где здесь ремень, он говорит, да он вам не понадобится, а приемник как включать, И тут его об стену, помнишь? он говорит, вау, давай еще, вот так и здесь, тоже такой же крендель, наверное, облуженный врезался прибавляя а вот в Крыму вас врезался в стол, погибли три человека, тоже, наверное, что-нибудь прибавляли на дороге в Ялту и ты знаешь, очень много в Крыму нынче было аварий, вот разбилась Алушта-Ялта машина в Симферополе вылетела машина на остановку и задавила пешехода И мы говорим, что люди, которые стоят на остановке, вы посматривайте Потому что сейчас что-то пошла волна и будут давить еще и еще Именно на остановках и на переходах Причем, я так понимаю, не только тех, кто будет по зебре переходить Но и кто будет стоять и смотреть Потому что, ну, как-то вот так мир устроен Жительница Кубани пыталась оплатить убийство соперницы материнским капиталом. А, нет, и вот в Китае машина врезала в столпу людей, три пешехода погибли. Но это было бы не совсем интересно, обычный случай, просто водитель тут же себя прибил. Представляешь, что еще самоубился, как, в общем-то, бывает. А вот проспект Андропова и Каширское шоссе перекрыли из-за стрелка на БМВ вообще непонятная совершенно ситуация СМИ мало что пишут Было перекрыто движение ловили какой-то БМВ которую то ли э, отобрали то ли ну, в кто-то куда-то в кого-то стрелял якобы а потом ловили БМВ вроде поймали вот житель СКуба не пытался оплатить убийство соперницам от капитала. на самом деле вот даже не вчитываясь во всю эту фигню можно понять, как э, механизм всего этого работал. То есть от женщины 29-летней ушел муж к более молодой женщине. Классическая ситуация. К этой женщине подкатили какие-то ментовские агенты, которые предложили ей убить эту любовницу. Ну, то есть им нужен был получить галочку. Представляешь, убедили ее в том, что надо убить эту любовницу. Так как денег у нее не было, они, вероятно, попросили что угодно. Но им же нужно было не убивать, и им не важно, что бы заплатили. Ну а предложил им, я так понимаю, вот этот вот сертификат материнского капитала. И, в общем-то, все отлично. В результате, вот 29-летняя женщина теперь сядет. Это чистая провокация. Вообще можно даже и сажать на тех, кто это все слабал, Потому что это конченые уроды. Имейте в виду, предупреждайте, людей сейчас идет вот эта волна провокаций. То есть э, пожилым людям предлагают мамашам, которых. Э, бросил муж, то есть тем людям, которые доведены до ручки, до отчаяния, им предлагают вот такой вариант, я думаю, в настойчивой форме, промывают мозги, а потом берут их просто и все. И таким образом ставят галочки. Ночью в Волгограде произошло покушение на губернатора Андрея Бочарова. — Ну, никакого покушения не было. Я так понимаю, кто-то кинул якобы бутылку с зажигательной смесью. Я не удивлюсь, если окажется, что пролилась эта вот для, для барбекю жидкость и воспламенилась во дворе у него. То есть, поэтому тут как-то все странно. Какой-то неизвестный перелез через стену, кинул эту бутылку в сторону дома, она не долетела, загорелась во дворе. Ну, такая чушь, опять же. Ну, посмотрим, там, какого... Если никого не поймать, то сто 100% чушь. Я вполне допускаю, что, может, даже еще, как, как я помню, 6 отдел рядом э, с местом, где я проживаю, находился по Волжской, э, по Некрасову 17 а я двадцать 21 проживал. Вот. И там мои дружки еще по ментовской работали. Я иногда заходил к ним в гости. И тут я сплю, никого не трогаю. Вдруг баба, граната взрывается. Оказывается, кто-то кинул им в окно гранату, а она не залетела, а вылетел назад и на улице бомбанул. Ну, никого не убила. А это ночью происходило. Вот. И я, а я как раз выскочил и, в общем-то... Мог лицезреть, там что-то какое-то шевеление. И на следующий день я покойно у друга своего спрашиваю. А тогда я говорю, ну чего? Говорю, того, кто кидал гранату, поймали. Он говорит, душ да 15 человек признались. Ну, такая шутка его была. Вот так и здесь. Я не исключаю, что 15 человек признаются, да, что это у дом Бочарова хотели сжечь. Боевики исламского государства взяли на себя ответственность за взрыв в Кабуле. На самом деле, новость такая ожидаемая. Представляешь, то есть что-то взрывается в Кабуле, и всегда это взрывали Талибы, да? Ну, потому что они там главные. мы говорили, что не все так просто, вот с точки зрения этого ИГИЛ, да, и Талибы сейчас начали договариваться и с действующей властью. И, в общем-то, с э, саудитами. Мы видели, как проходили переговоры в Саудовской Аравии, и тут раз активизировались сигиловцы Но а, и они не могут не активизироваться, потому что очень важно, чтобы там ситуация разогревалась, а не остывала. «Звездочка» займется модернизацией адмирала Кузнецова в 2018 году. Мне одному пришла в голову мазь звездочка Ну да, звездочки он намажут мазью. Намажет, намажет. Намажет мазью. Вот. И будет очень хорошо. Я не знаю насчет мази, но вот уже тут глава вот этой корабельной этой корпорации да, заявил, что пока срок не установлен. Вообще срок установлен был. Еще там какой-то 15-й или 14-й год, а 13-й год модернизации, тогда -да, денег не нашли, потом 16-й год, потом 17-й, в общем-то рассчитывали, что к марту 17 -го года начнут заниматься этим курящим кузией. почему, потому что в общем-то все. Кузя, Кузя, все, иди. да, поэтому его надо ремонтировать в 17 году, но тут, говорят, не в 18 я так понимаю, в общем-то, заявлено было СМИ, что в 18 он вернется, и его в 18 году начнут, в общем-то, ремонтировать, но как он до 18 будет это... Там плавать, я не знаю, наверное, как дерьмо по Енисею, там как моряки говорят, потому что, ну, ну тонет до 18-го, помилуй Бог, если его сейчас не отремонтирую. Госдума поддержала законопроект, позволяющий отправлять срочников в Сирию. Это я хочу тем мамашкам, которые вот подделывали голоса Единой России там в, в этом в больницах, в школах, те, которые думали, что они работают на благо Родины. Вот после того, как ваших сыновей загребут в Сирию и там перебьют, я думаю, у вас мнение изменится. Может быть, включить мозги нужно раньше, прежде чем их заберут и перебьют там. Не доводить до того, что вы получите груз 200, потому что у Вовы есть амбиции, он крутой Наполеон. И причем, я вот не взял сегодня новость, сколько там процентов хотят Путина видеть президентом? 62. 62. Ну, я допускаю, что там, конечно, не 62, а гораздо меньше, но все равно этот процент есть, этих дебилов, которые хотят вновь видеть Путина президентом. То есть они еще не навоевались, они еще не насосались, понимаешь, вот от тех щедрот, понимаешь? Который Путин им, так сказать, выдает, да? То есть, Ротенбергам дает пожрать что а этим дает что-то пососать, блин. Придурки. СМИ сообщили о задержании в Крыму украинского разведчика. О, еще один. Ой, куча украинских. Куда ну, не плюнь, в украинского разведчика попадешь. Это уже... Визитка Яроша. Да, вот визитку Яроша в этот раз не нашли. Странно. Странно, странно. они, на ее когда несли к нему, обронили. Саша, сгорела, наверное. Да, сгорела железная визитка Яроша. Жуть, конечно. Вот это уже вызывает просто смех. Это даже уже перестало быть интересным, Но вы представляете, это же... За каждым таким сообщением живые люди, которых берут, сажают на долгие сроки и, в общем-то, обвиняют их в, в особо опасных государственных преступлениях, в чем их обвиняют-то. возобновила поставки на Украину реактивного топлива марки RT. Ракетное топливо, то есть РТ это ракетное топливо. Ну что ж, и, и тут же Хорошая... Стоп, Беларусь Возобновила поставки на Украину ракетного да. топлива Марки ракетное топливо. Да, ну конечно А <laughs> как же РТЭТ? Ну а как РТЭТ В советский период переводилось да. да, так что Масло фирмы масло Да, масло фирмы масло И Порошенко заявил об испытании Новой украинской ракеты То есть Вот как-то все приходит в норму. Высокую точность ракет продемонстрировала на дальности 60 километров. Ну, то есть это ракета малой дальности. Нормально, а что? А вот депутат Рады предложил э, выдать Саакашвили Грузии депутат Верховной Рады с философской фамилией Рубинович, Рабинович, да, вот. У меня тоже. Вообще Рубиновичи обычно более сдержанные. У нас Слав Рубинович, да, он как бы не сдержан по отношению Путина и этой власти. Это нормально, да, вот. А по отношению к оппозиции-то надо бы сдерживаться. Как-то Рабиновичу. Ой. Так что я представь, у меня такая прикольная ситуация. Я читаю, а перенос был, и написано Депутаты Рады. Я, я говорю, Депутаты Рады. Почему они рады? А потом понял, что это Верховные Рады, а про себя сказал: я, у меня вырвался, я читаю депутаты Рады. Я говорю, да ним! Счастливы, понимаешь, они просто рады, они счастливы. Госдума вела штрафы для депутатов за прогулы заседаний. Ну, Вячеслав Викторович в своем репертуаре, мы, собственно, это говорили еще до того, когда, то есть мы говорили... О том, что ну, его любимое занятие это контролировать, кто когда приходит на работу и кто когда с нее уходит В общем-то он с этого начинал, будучи, будучи еще помощником Китова И собственно авторитет именно заработал этим, что всех зажал прогульщиков Они стали ему делать ку, причем два раза и все И вот он стал великим и могучим да, он умеет. Вот ты знаешь, я помню, он еще зампредом дом был областной. Я еду в машине, телефон звонит. Я поднимаю трубку, мне говорит, Вячеслав Вячеславович, я говорю, да, здравствуйте. Сейчас с вами будет говорить. Заместитель председателя Саратовской областной думы Вячеслав Викторович Володин. Ура! Я, да, я говорю, мне что, встать? На да, машине еду. Ну, потому, потому что, ну, это представляешь, то есть я вот там буквально 10 минут из его кабинета как вышел. Понимаешь, то есть мы работаем вот дверь в дверь, фактически, представляешь, и вот и мне это, это, такой, такой звонок, и так мне говорят. И вот на любой должности надо отдать ему должное. Он э, так умеет построить работу, что он самый великий. То есть, вот кем бы он ни был, замом, помом, там, я не знаю, всегда самый великий. И вот как раз здесь он продолжает делать то же самое, то есть сейчас он этих депутатиков... Аж курит всех, и будет нормально. Мэр города Клей, расположенного в штате Западная Виргиния, был вынужден уйти в отставку из-за скандала, разгоревшегося после оскорбительного комментария в соцсети в адрес супруги уходящего президента страны Барака Обамы, Мишель Обамы. Ну да, ну ты же читал, он там в Твиттере, в Фейсбуке написал, это будет освежающий, иметь стильную, красивую, величавую первую леди в Белом доме. Я устал видеть обезьянку на каблуках. Ты просто сделал мой день, Пэм. Вот. И, ну, ты знаешь, я что могу сказать, чтобы не прослыть расистам, но нам все равно прослыву Вот если бы он так то же самое, те же самые слова он написал, но а жена Обамы не была бы негритянкой, кто-нибудь так сильно возбудился, наверное, нет, да. Тогда расизм, наверное, с двух сторон тут как-то вот, ну, мне так кажется, то есть движется. Удивительно, я бы, например, вообще внимания на это не обратил. Касиус Клей здесь пишет. Да, Касиус Клей, да. А вот Мэтт Харриган, занимавший пост директора, специализирующийся на кибербезопасности, был уволен после того, как в своем Фейсбуке несколько раз заявил о на намерении убить Трампа. Пампа. Ну, -пам -па. -пам -па. Да, Мэт Харриган. Представляешь, какой вот кибербезопасностью заниматься решил Трампа убить. Ничего не сделали лучше, как уволили. Таким образом, в общем-то, наверное, сделали эту идею убить Трампа навязчивой. Шутки шутками. А в России бы его задержали, называли бы ему визиток к Мальцеву. И Яроша. Патрон дали бы. Патрон который собирался застрелить э, Путина. Да, Причем и... без оружия, просто патронов ну, как те парни, которые, помнишь, случайно, не случайно, которые случайно выехали на трассу, где должен был ехать Путин. В них влепился Гелендваген. Тот специально влепился, чтобы парировать да, там. И в результате перевернулся этот Гелендваген, им носовали. Потом патронов и рассказывали, как они хотели покуситься на Путина. На девятки какие-то кренделя вообще. А вот внучка Дональда Трампа покорила соцсети Китая. Ну, а вот, внучка его Арабелла читала там, декламировала стишок на китайском языке, а ей пять лет, и, в общем-то, у нее такое плачево было китайское, и, вышло, и вышел этот, в общем-то, клип, так его можно назвать. Ну, наверное... Наверное, все-таки вирусный ролик, его проще называть, а не клип. Вышел он еще в феврале. Представляешь, а обратили внимание на него вроде бы только теперь. Я думаю, что тогда в -то, это была такая домашняя заготовка. Но что-то вот, видишь, она только сейчас выстрелила. Хотя, может быть, и вышла она сейчас, а сказали, что она вышла в феврале. Мы помним все фильмы. Хвост виляет собакой, да. Когда э, песня про башмак старый была найдена в, в библиотеке Конгресса США, там за 30 в разделе там 37 год что ли, да? А на самом деле ее только что изготовили. В 2017 году BBC начнет вещание в Северной Корее. Да, так э, BBC расширяет свое вещание и будет вещать на Северную Корею. Я понимаю так, что чем вызовет Толстого а вообще очень э -э, жуткий гнев. Но они же, я думаю, не, не, не с ним подпишут договор о а вещании, скажут, тогда а мы у тебя тут станции поставим и будем вещать. Наверное, они будут вещать через границу. Э -э, в общем, очень весело. А в китайском интернете запретили э, Ким Чен называть Толстым. А мы его толстенький называем обычно. Причем я не знал, что его в Китае так называют, но это же очевидно. Мальцев, ты тоже женщин обезьянками обезьянами называешь. Ни в коем случае. Я женщин очень люблю, уважаю, никогда женщин не называю обезьянами. А будете ли вы запрещать в интернете называть вас толстым, Вячеслав Шлачков? Нет, ни в коем случае. Владимир Путин вошел в топ-10 рейтинга зарплат мировых лидеров. Да, вот. И тут обсуждение вокруг этого, вот, наверное, что Россия там не в топ-10 не, не э, странах, не в топе 10 самых богатых стран, чтобы Путин э, получал такую высокую зарплату. Странно, вот э, кто-нибудь кто здесь из присутствующих есть кто верит, что Путин живет на зарплату. Если бы Путин получал самую высокую зарплату, более, больше, чем президент США, и больше бы никто не крал из его друзей, да, с его помощью, то, ну, наверное, это был бы вообще самый, самый великий день в нашей жизни. То есть разворовываются все национальные богатства, Вова числится самым богатым человеком в мире, богаче Креза, да, вот. Но, кстати, я так говорю, любимая вещь вот Вове надо периодически это напоминать, напоминать да, что он обогнал Креза по богатству, а Крэс, помнишь, спрашивал Салона: что не, не, не я ли самый счастливый из людей, у меня там два сына и, и самые большие богатства, и так далее. А салон сказал: никого нельзя считать счастливым до погребения. Но я оказался прав, потому что Кресс просрал все, попал в плен, сыновей его убили. Так что, Вова, никого нельзя назвать счастливым, даже если он в топ-10 рейтинга зарплат мировых попал. Даже не обольщайся. Путин вывел Россию из соглашения по Международному уголовному суду. Мне говорят, ну да, все равно международный этот, э, римский этот статут, статут, правильно говорить, да, статут этот не, не был ратифицирован, поэтому, в общем-то, давайте выполним значит, формальность. А, чтобы понятно было, все такое Международный уголовный суд. Официально читаю. Первый постоянный международный орган уголовной юстиции, в компетенцию которого входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечности. Я думаю, не надо объяснять, в чем формальность состоит. ВОВ очень не хочет попасть в под юрисдикцию Международного уголовного суда. Хотя я бы ну, сказал, что это не самый страшный суд. Гораздо страшнее трибунал в Москве будет, чем Международный уголовный суд. Он таких изысков не напридумает, как трибунал. Мой. Он все-таки находится в рамках определенных, так скажем. Не будем говорить каких. да, А то, а то меня назовут... Да скажу, в, каких, ну, в рамках всеобщей декларации прав человека, да, да. он находится. А нас эти рамки, как-то, вы знаете, особо сильно не волнуют. И вот назвал Песков причиной выхода России из, значит, вот этого договора римского. На самом деле... Он сказал то же самое, что и эта позиция, которую заняла страна, руководствуясь именно национальными интересами. То есть вот это национальные интересы, чтобы Вову не осудил Международный суд уголовный. Вот какие интересы оказываются у нас национальные. Я думаю, русская нация, какие у тебя интересы? А оказывается, он Песков объяснил какие. Чтобы Вову не посадили за геноцид, за военные преступления. Ну и одна из основных сегодняшних новостей. Верховный суд отправил на пересмотр дело Киров-Леса Алексея Навального. Да, я это дело Криволес называю, если ты помнишь. Но если бы Верховный суд не хотел все это на такое вечное колесо запустить, он просто бы взял и прекратил дело в отношении. Отменил бы приговор и все. А отправили на доследование. Что за муть? Что там еще доследовать-то? За отсутствием состава преступления дело должно было быть прекращено. Оно не прекращено. А раз так, значит, в общем-то, имея опыт, мы понимаем, что это, такая, что это продолжение такой вот ерунды. В любой момент можно сделать все, что угодно. Надо, Навальный свободный человек. Не надо, значит, он... Там под домашним арестом или еще там как угодно. Но так же, как мы сейчас видим у Демушки надо. Ну да, аналогичная ситуация, в общем-то. Но у Навального хуже, у него брат сидит. Да. Так что ему гораздо хуже. Ваш прогноз, Вячеслав что с чем все это закончится? Не знаю, они сами еще не знают. Ты что думаешь, они, они вот это вот сделали, такой сторожок и все, и подвесили на крючочек. Но, понимаешь, они забывают одну вещь, Вову, наверное, сейчас чтение мастера Маргарита, помнишь? И он говорит, что, помнишь, про подвешенную? Говорит, не ты подвесил. может, говорит, твоя жизнь подвешена там на, на, на ниточке. Говорит, да, но не ты ее подвесил. Вова забывает, что не он Навального-то подвесил. Да? И сам он подвешен на ниточке. Так что зря все это. Понимаешь, вот придет время, ты это увидишь, когда они бросятся договариваться, а все эти вещи, они не дадут возможности договориться. Даже при условии, что прольется кровь, даже при условии, что будет там черт знает что, ну не договоримся мы. Ну потому что они делают такие вещи, после которых невозможно договориться, никак нельзя Спрашивают много вопросов по, по этому поводу, по поводу приговора, э, вернее, отмены приговора по лесу. Э, первый вопрос. Видели ли вы пикет э, антимайдана у офиса фонда борьбы с коррупцией? Не, ни разу не видел. Мы хоть сколько, сколько раз туда ходили, я ни разу не видел. Нет, ну, э, речь идет о том, что там сегодня утром э, проходил пикет. Ну, то есть, собрались люди, сфотографировали, они разошлись, да, да? заработали денег. Да? Абсолютно верно. Там очень забавное видео, советую всем посмотреть, как задают вопрос девушке. Стоит девушка такая с большими глазами и с плакатом «Вор должен сидеть в тюрьме» про Навального. Вот, с плакатом. Ее спрашивают, а вот вы... Это не та, которая с носорогом стоит. Нет, нет, нет. Та еще более лупоглазая, еще более глупая. Она стоит с этим плакатом. И к ней подходит какой-то журналист, а может, не журналист, а может, какой-то просто прохожий, и снимает им телефон и спрашивает, а что вы стоите-то здесь? Она говорит, ну вот Навальный там, этот посадить в тюрьму надо. Они говорят, а за что? Ну вот он Киров украл. Ее спрашивали, а что значит украл? Он деревья там спиливал? Она говорит, ну да, он там вывозил куда-то какие-то деревья, бревна. Начинает такую пургу нести. То есть она даже примерно не представляет, даже вот э, в каких-то абстрактных... Фигурах, о чем вообще идет речь, то есть ее вот вытащили из какого-то учреждения, там из вуза, из какого-то, сказали премию, там стипендию удвоенную, хочешь, хочу, хочу но ну вот иди там с плакатом стой, то есть даже даже инструкции уже не дают. Это на этим укупником затрат. Это что Тема укупника не раскрыта. Не раскрыта. прямой эфир с купником Организами да. Скажем, что у нас большое количество его фанатов в офисе Роснана прошли обыски. Ну да, я так понимаю, что колесо докатилось до Чубайса. Да, да? колесо докатилось до Чубайса. Я уверен был, что, конечно... Начнут тоже и Роснаны, и мы об этом говорили, щупать. А вот Чубайс вспомнил анекдот о шубах. То есть, что нужно отличать ситуацию, когда вы украли шубу, от ситуации, когда ее украли у вас. Это точно. Вот Чубайс сам, честно говоря, не отличал. Многие вещи, да, когда особенно занимались приватизацией, то ничего не, не, не отличали. Да? А вот теперь надо отличать. Оказ, не Анатолий Борисович, да, его зовут. Так не получается. Вы не знакомы с Анатолием Борисовичем? Не, не знаком. Так не получается. То есть вот те э, правила игры, а вернее игру без правил, которая сейчас ведется в отношении вас, вы же сами ее и инспирировали, вы же сами разрабатывали эти правила, которые звучат так, что нет никаких правил. Никаких правил у вас не было, ну и в отношении вас тоже нет никаких правил. Ну, пока еще его не сильно трогают, конечно, но когда Путина прижмет, он Чубайса сольет, почему, знаешь, Потому что ему нужно будет защититься. Чубайс такой христоматийный злодей. Можно даже сделать игрушку в компьютере, где будет Чубайс. То есть, там нужно будет в конце концов победить Чубайса. Ну, как Вольфенштейн, там в конце надо Гитлера побеждать. Понимаешь? Вот Путин должен будет слить Чубайса для того, чтобы... Как-то защитит самого. Вот пишут, что плешивый Чубайса не сдаст, потому что Чубайс принимал участие в его, так сказать, судьбе. Сдаст. И все это а, болтовня по поводу там чести какой-то офицерской. Какая может быть честь? О чем вы речь ведете? Да, может быть, до того момента, как его за яйца э, не схватят и не сдаст. А как только схватят и начнут дергать, как того Илюшу в анекдоте сдаст, запросто всех сдаст. Ротенбергов сдаст, поверьте. Не сдаст он, Чубайс, сдаст. Вот. и В Кремле сказали, знаешь что? что об обысках Роснана узнали из СМИ. От нас? Снали, а? От нас. От нас, наверное. Песков узнал. А вов ты вообще не знает. В, в счастливом неведении сейчас прозябает. да? Так что очень это смешно выглядит. Все эти вещи решаются только. Через Кремль. Все это согласовывается миллион раз. Никто никого не трогает просто так. Медведев на заседании правительства назвал арест Улюкаева экстраординарным событием. Да, видишь. Продолжает Медведев что-то поминать Улюкаева в СУИ. Говорит, что это экстраординарное событие. И самое экстраординарное событие это... В неочередное заседание правительства. Но нам сказали, что оно очередное. Но очередное оно было на четверг. Назначено так, как у президента какие-то там дела в четверг. А премьер должен с ним делать эти дела. Я не знаю, ну, наверное, совместная это зарядка, как они в Сочи делали. То поэтому нужно провести заседание правительства в среду. Не потому, что посадили у Люкаева, арестовали вернее, под домашний арест отправили, а потому что вот, вот так. Очень это интересно. И правительство поговорило об Улюкаеве, а еще э, проголосовало за введение, э, за опасное вождение штрафов в размере 5000 рублей. Ну, прелестно. Что такое опасное вождение, никто не знает, но за это 5000. Вот это называется субъективный фактор. Как вот доказывать неопасное вождение? Я ехал неопасно. Как ты это докажешь? Что есть опасное вождение на самом деле? Знаешь, это то, когда ты стал виновником аварии. Вот это опасное вождение. Все остальное это безопасное вождение, потому что это субъективный фактор. Кому-то кажется, что водитель едет суперопасно, а он на самом деле абсолютно безопасен. Он все контролирует, ну или почти все, потому что это все-таки источник повышенной опасности. Мальцев, что за терки с Невзоровым? У меня нет никаких терок с Невзоровым. Я, в общем-то, никогда не высказывался негативно в отношении Невзорова, достаточно уважительно к нему отношусь. А как он про меня высказывался, я, честно говоря, не слышал, не знаю. Поэтому терок быть не может. Для того, чтобы были терки, нужны две стороны, да? Логично В спортивном фехтовании есть такое понятие Как агрессивное ведение боя и пассивное ведение боя Вот если судья вас хочет затопить Он будет вас постоянно штрафовать Либо за агрессивное, либо за пассивное ведение боя Что такое агрессивное и пассивное ведение боя Ни один олимпийский чемпион вам не скажет Это настолько, это вот где-то на уровне философии А вот Греф рассказал о шоковом состоянии После задержания Улюкаева. Упустил, говорит, да? Упустил, говорит, когда сказали, у, у его взяли, оп, и все. Но на самом деле я понимаю, что вся вот эта вот мечпуха, конечно, она сильно испугалась, потому что, ну, блин, никто же не ожидал, что министр сластает. А мы же говорили, что докатится это лицо до всех. Потому что Вове же надо в топку вот этого малоха кидать все больше и больше, да? потому что он же должен вину на кого-то переваливать. Вот Вате сказали, видите, у Люкаева сожрали, там. Вата счастлива. Он же не может Вате дать ничего не повысить там пенсишку, ни, ничего, ни зарплатки. Он может только у них забрать. А что-то надо дать замену. Ну, вот у Улюкаева, Грефа, может быть, дадут, Чубайса, там, я не знаю, кого угодно. В конце концов, и Ротенбергов отдадут, лишь бы только Вова был велик. В конце концов, он будет един и один в своем величии. вот этом. Так что такие вот дела. СМИ заявили, следы на руках Улюкаева остались от помеченного кейса. Я вообще не могу понять, о чем речь, потому что нам вчера втирали. Ты помнишь, что кейс с деньгами был заложен в какую-то ячейку и что Улюкаев сам не брал? А теперь, оказывается, у него следы на руках остались от э, ручки, чемодана и все такое прочее, и спецсостав там какой-то, и ему дали один кейс с долларами, а другой э, должны были принести к нему в машину. Что за хрень вообще? Почему один в руки, а другой в машину? Почему оба в машину нельзя или что там? А, а, а тогда какие кейсы? Там первые сообщения ФСБшников, что в ячейки в какие-то. Они сами там понимают, что они вообще несут. Жесть, конечно. Не, я далек от мысли, что э, э, Улюкаев нравственный человек, да. Хотя вот ты, ты сегодня... Э, э, Читал стихи у Люкаева В общем-то там Какое-то су суицидное настроение Просматривается и, и много много Ты меня повеселил Хочешь народ повеселить Почитай стихи да. у Люкаева Люкаев. да, у, нас, у нас Васильева Стихи писал Еще выяснится что он картины пишет И, и наряды примеряет Как Васильева То есть Они такие видишь Все, все в одном направлении мыслят Люкаевские чтения ну, Люкаевские чтения, а... ну давай вот Я боюсь только, что сейчас меня как того Молодого человека из Петербурга задержат За пропаганду суицида Потому что, в общем-то, это будет Не мудрено, тексты здесь действительно Такие э, сомнительные Скажем так, да и рифпа порой Хромает, тем не менее Постараюсь э, не довести Вас, в общем-то, до кровавых потеков Из ушей Если игра это стоит свеч То только лишь геморройных «Если чего и успел сберечь, то только рассказы о войнах. Это Алексей Улюкаев. Поспорить. Это эпитафия на могилу. Ну, да. ну, дай бог ему здоровья, я ему ничего плохого не желаю. Ну так вот. Нет, тогда уж следующая эпитафия. «Поспорить с медициной, могильщиков нагнуть» оставить что-то сыну перед тем, как кануть в муть, в муть, кануть в муть. Да, вот если бы Олег э, Перв писал стихи, он бы написал нечто подобное. Помнишь, когда цель, спросили у Алиперова, какая у него цель, он сказал, главная цель в жизни оставить своему сыну пакет акций больше, чем сейчас у меня. То есть вот Улюкаев тоже что-то сыну хочет оставить, наверное, наверное те бабки, которые ему врулили. Решил сы сыну отне отнести. Ну вот Улюкаев, он еще и э, японской поэзией занимается, как я вот не помню, как называется, там, где вообще. Танки, нет, ну танки. Тогда, вот следующее из э, японской поэзии. За стенки, стенки, разные емельки» кто на печи, кто в зайчьем тулупе. Страна большая, только глянешь мельком и в ступор. Не в ступе. И в ступе. Глянешь мельком и в ступе. Так лучше. Да, потому что все вот эти вот ребята, которые про зайчий тулупы, про емелик, они сами-то на самом деле в ступе. Ну... Я имею в виду ба ба бабки-ешки, <свят> они на самом деле, они про нас рассказывают, какие мы злодеи, в зачем тулупщики, да сами-то, <свят> блин. А вот это вам понравился. Да. Я сейчас из избранного зачитаю. Гадалки не ходи, ходи к меняли. Смени свое презрение на везение, Пусть повезет, по крайней мере, с рублями, а то и с избирательностью зрения. О, представляешь, избирательность зрения. Классное выражение. В супе! И в супе! Да, ну вариант Хоку японских стихов тут вот нам подсказывают. Последнее, вот я вам зачитаю, она такое. она должно быть последним. Всякое место крепко связано с предместьем. Голос царский перебьет прибоя грохот. Мне только доподлинно известно. От империи не отдохнуть, лишь отдохнуть. Прям Маяковский, ты неправильно прочитал. Прям, ух, о как. Но я пока не, не настолько знаком с творчеством Блюкаева. Это его. не стихи пишут, это бред шизофреника. Да нет, но я уверяю вас, что со шизофреники пишут гораздо лучше <с стихи. Ну, все может прийти на ум... Блин, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, давай пока, я, я, я постараюсь Это вспомнить, шизофреников? да, стихи в шизофреников. А, я сгусток желчи, комплекс злости, и для себя, и для людей, восторг во мне, до да мозга кости, печаль до кончиков ногтей, я маятник его качания, чужды средины золотой, несовместимый так молчание, вдруг внезапный дикий вой, и что ты, ты, ты, ты принесли. я ж не помню, там бед мне, но в закромах, я как на праздничной обедне, совсем неправедный монах, я словно, Челн без управления по воле, вод, по воле волн, плыву, плыву и сожалений и всяких дум ненужных полных. Вот это стихи шизофреника. И, кстати, очень неплохие. Я извиняюсь, что кусочек какой-то потерял. Но вы можете погуглить наверняка они в интернете есть, потому что это из учебника судебной психиатрии. Вот. Я только фрагмент прочитаю. На бисер, меченный в халеву, на то, что весь я не умру. Хоть жизнь, как девственное плево, порвется как-то поутру. Бля. бля, ужас какой-то. Да, похоже, ну ладно, не буду я по этому поводу хахмить. Ладно, давай. Дальше у нас. Ведоми сообщили о возможной слежке за высокопоставленными чиновниками. Теперь чиновников будут пугать. Вот, якобы следили за Дворковичем, за помощником президента Андреем Белоусовым, которые оба э, публично выступали против продажи башнефти, а также Тарасенко и помощник Шувалова Марин Романова тоже были отслежены. Ну, что можно сказать? Во-первых, следят за всеми, потому что власть КГБ сейчас, безусловно. То есть, такие вещи, вот э, спрашивают, не сказал никто. Сравнивали с советским периодом. Но вы же понимаете, в советский период могли ли КГБшники, вот Сереж, могли ли КГБшники установить техническую разведку за министром? Нет. Нет. Это было исключено. То есть, депутат, там, я не знаю, секретарь обкома и так далее. Это были неприкасаемые. Если у вас есть какие-то подозрения, пишите письма в ЦК, там в Политбюро это рассмотрят, и они прежде выгонят этого человека, а потом уже что-то будет. А так нельзя. Почему? Потому что КГБуха. Не могла доминировать над государством, ну так, не могла доминировать над партией, над ее руководящей ролью и так далее. Почему? Потому что все понимали, спецслужба поставит всех раком. Вот сейчас, когда Макаревич сказал, что СССР было хуже, он не прав. Вот этот вариант хуже, потому что сейчас доминируют спецслужбы, которые вообще никому и ничему не подчиняются. И ни перед кем, и ни перед чем не отчитываются. Им пофигу вообще все. Мне там на этого класть на Улюкаева, на Дворковича, на Белоусова и на, всех, на всю эту шоблу, но они создали такое государство, которое прогнулось под спецслужбой и фактически э, впервые в истории человечества да, спецслужбы стали доминировать над государством. Потрясающая ситуация. Колокольцев прокомментировал слухи о своей отставке. Да, он сказал, что, по-моему, каждый чиновник с, этим, с этими слухами на протяжении всего периода своей службы сталкивается. Да, и заканчиваются эти слухи отставкой. Он мне не договорил. Колокольцев, ну, надо сказать, у последней черты, естественно. Потому что там все эти дел Захарченко с 9 миллиардами и так далее. Я вообще удивляюсь, как он уцелел. Ну, благодаря, может быть, каким-то своим связям. Но, в общем-то, скоро ему готовить три пакета. Это однозначно. Бывший вице-губернатор Петербурга задержан по подозрению в мошенничестве. Ты что кунь молодец, не банит надолго, респект. Это я ненадолго забанил, а не окунь. Он, наверное, банит навсегда. Да, задержали Аганесяна, который был, значит, вице-губернатором и ответственный за это «Зенит-арену». Ну, надо же на кого-то списать. И вот он 50 миллионов рублей там скроил тем, что подписал это, в, подтянул фирму, которая должна была табло какое-то установить там, ну световое табло за 50 миллионов рублей, а он знал якобы, что эта фирма не хочет устанавливать табло, хочет распилить деньги через помойки, в общем-то, что она и сделала и так далее. И вопрос так. Ну, нет вопросов. То есть, если ты, вы хотите, путинские, хотите доказать, что «Зенит-арена» вибрирует, потому что Аганесян упер 50 миллионов на табло, ну, наверное, у вас не получится. У вас... Даже если вот предположить, чтобы у вас никто ничего не украл, у вас все равно все вибрирует, понимаете, все, ну потому что, ну, я хотел, я матом обещал мне ругаться, хотел сказать, кто они есть на самом деле, воруй у них, не воруй, какая разница, у них все равно ничего не получается, в руках говно ржавеет, ну так они устроены. В Саратове директор модного магазина оформлял кредиты от других людей. Модно так, младец, представляешь, люди так кайфуют, раз э, им звонят коллекторы, говорят, добрый вечер, вы когда денежку пришлете? Помните, вы же обсуждали, кстати, такую... <смех> Махинация определенная. Да, вот молодец такой. На 500 тысяч он там наоформлял, на 497, а дальше уже его приняли. Но я так понимаю, это связано с тем, что ему даны были полномочия от этих банков оформлять кредиты, да? Ну, чтобы там не держать там какого-то кредитного своего там работника и так далее а это все директор есть Вы... подозрение что вовсе не директор оформил кредит а директор был неким лицом без постоянного места жительства потому ну, что нет ну, таких дураков которые будут ну не не, не не не не там там реальный директор антон карпов 32 года и, и если бы там был все, все правильно Карпова, то там был Карпова, бы карпов и все возраст имеют я говорю дело в том что он понимал что он, что он делает, если делал действительно. Он? Ну, дураков мало. Не, не, не. Это Люди сейчас очень много подписываются под все, что угодно, поверь мне. То есть и берут деньги, зная, что их потом возьмут за попу и кассиры. И всегда так было. И, в общем-то, дураков, кстати, немного, а не мало, а очень много. Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий отказ от индексации в 2017 году окладов чиновников, военнослужащих и приравнивая их к лицам, э, к ним лицам, к ним лиц, а также судей, передать да. вот а индексировать не будут теперь, то есть если вдруг случится, случится инфляция, то будут получать 3 копейки. Ну, в общем, зажали бабки, грубо говоря, ужесточает наказание за незаконное преследование бизнесменов Госдума. Вот, и интересно, как, как они себе видят, как кто, кто, так сказать, вот этот вот злодей будет, который незаконно будет преследовать бизнесменов, они его присанут. То есть, на самом деле, вот. То, то законодательство, которое сейчас появится и появляется, оно такое популистское. Вот нас объясняли в популизме, обвиняли в популизме, но мы как раз реальные вещи предлагаем. А они популистские вещи. То есть прокуроры или следователи прижмут за то, что он незаконно преследует бизнесменов, то он будет законных преследовать он будет законно преследовать этих бизнесменов. Так что это все полная ерунда. Это такая вот подачка, кость такая бизнесмена. Вот смотрите, видите, как мы вас защищаем. У сделал делал и и с чемоданом. Какая прелесть. Госдума ужесточает наказание за незаконное преследование бизнесменов. Не, я вам это уже сказал. Госдума отменила мораторий на переоценку к кадастровой недвижимости и говорит, что заявили, что эта норма не связана с желанием повысить налоги. Ты в это веришь? Есть что-нибудь, что делает Госдума, не связанное с желанием сделать нам херово. Повысить налоги, повысить ответственность и так далее. Нет ничего, чтобы там делалось для народа. Делается все для того, чтобы сделать нам фигово. Госдума повысила акцизы на алкоголь и табак. А вот это они Думают, э, не думают, а могут сказать, что они хорошо сделают, Повысили акцизы. Теперь люди будут меньше пить и меньше курить. Да, сразу вспоминается анекдот, когда э, говорит э, в советский период, когда цены на водку при Горбачеве там подняли, и, говорит: э, мама, радуйся, цены на водку подняли. Теперь папа будет меньше пить. Нет, теперь мы будем меньше кушать. Вот так и здесь. То есть они повысили акциз на алкоголь, чтобы народ не пил, а народ не будет кушать, но пить будет продолжать. Биологи заявили, что среди свиней тоже есть оптимисты и пессимисты. Да, я представляю, даже как свиньи между собой общаются. Одна свинья-пессимист говорит, зарежут ведь, а другая говорит, зато какую ветчину из нас сделают, какой тамбовский округ будет, да? Какие пельмени, свинья-оптимист. То этим свинья-оптимисты очень похожи на наших хватников, я бы сказал, Свиньи-оптимист. Когда говорит, говорит, бензин станет дорогой, а я машину продам. Вот и говорит: так цены повысятся. А я деньги от проданной машины буду на еду тратить. В общем да. очень похоже на свиньи оптимистов. А вот другие свиньи-оптимисты это депутаты Госдумы приравняли в первом чтении, приняли, пардон, в первом чтении законопроект повышающий минимальный размер оплаты труда на 390 рублей. Да. Не сильно. Я помню в прошлый раз, когда мрод повысили, мы сказали, народ, примешь мрот, да? И вот сейчас продолжают они. Теперь будет мрот 7 тысяч 890 рублей. О, как! Свиновато. А вот в Великом Новгороде 20 ноября состоится митинг профсоюзной организации, созданной работниками «Магнита». Городская администрация согласовала проведение мероприятия. Ты знаешь, профсоюз «Магнита», где впервые был создан? В Саратове, да. И человек, который создал профсоюз «Магнита», тоже получил патроны в багажник. Его остановил гаишник, стал... А обыскивать и нашел патроны. Человек этот оказался, мы его хорошо знаем, не дураком. Он сразу вызвал ментов, у этих следователей, которые все это дело осмотрели. И дело возбуждено уже не против него, потому что там ни его пальцев нет, ничего. То есть ему подложили, представляешь, магнитчики. Такие молодцы. Ну что, ответим на вопросы? Да. Хунь тенятые, хунь тярики. Еще раз повторяю Лайками сыт не будешь Это только в поповских сказках Можно насытиться манной небесной Деньги и только деньги приблизят Дату 5.11.17 Очень весело Что это такое? Женщина какая-то разговаривает Это не умение? Блин, да это фигня Окей, Google разговаривает Когда примерно будет референдум? Пока еще мы не знаем и просчитываем, но я думаю, что в начале 17 -го года, конечно. Ну, референдум, я думаю, что нам не дадут провести. Нам дадут собрать подписи под референдум, потому что они никуда не денутся. А референдум-то они не станут назначать. Это для них все, нож острый. Они погибнут, если они это сделают. Но ну, и это же э, Цуксванк, Они погибнут, если этого не сделают. Поэтому, в общем-то, нам пофигу. Сделают они это, не сделают. Трамп стучал. Так это же вроде Хиллари стучало. Там ее что-то вскрыли, какие-то почты, или вы не об этом? У меня андроид тоже только что среагировал на вас. То есть я прочитал какие-то слова, я читал это, и андроид среагировал. Какие-то заветные. Слава, когда закончится это... Когда мы с вами закончим, мы, думаем 5, 11, 17. Но ну, все будет а от вас в том числе зависеть. Спрашивают, где эхо. Но ну, мы сегодня без эха. Мы сегодня просто э фиг фиговый зву звук сегодня сделали. Возможно ли распад России в ближайшие 10 лет? возможен. Это один из вариантов. Один из сценариев. Вот пишет о том, что Навальному теперь можно баллотироваться в президенты. Будете ли вы помогать ему в случае, если он э, решит пойти на это? Ну, сложный вопрос. Мы же определились, что президентом станет тот, кого посадят. Тем более в наши планы, в общем-то, входят не президентские выборы, да? Слава, когда покончим с бедностью. Но для начала надо покончить с теми людьми, которые делают нас бедными, которые нас обворовывают, а потом уже покончим с бедностью. Или какое-то другое мнение. Я думаю, что нельзя покончить с бедностью, не покончив с теми, кто у тебя забирает все. Где Наташа? Наташа в Москве. Надо покончить с рабством, пишет. Я согласен. Какие еще вопросы? Там же что-то прислали, Сереж, какие-то еще вопросы? Да, сейчас секунду. Страшно думать о будущем. А вы не думайте, вы его делаете вместе с нами, будет не страшно. Спрашивают, что националистам не приглянулось в нашей программе. Ну, я не знаю, что им не приглянулось. Наверное, они хотели, чтобы там было написано, что Россия управляет русский народ, или еще что-нибудь, что. Вы понимаете, ситуация какая? Очень часто националисты это есть. Они не хотят, чтобы русский народ получил власть. Они хотят повыпендриваться. Вот что хотят. То есть заявить. Не хотят, чтобы русский народ имел ведущую роль. А хотят заявить об этой роли. А я не хочу ничего заявлять, понимаете? Просто есть вот чистая логика, чисто математическая логика. Сколько русских людей в России? 80 с небольшим процентом, да? Если будет народовласть, это власть кого? Это власть русского народа, ибо его 80 с небольшим процентом. И в этом лежит мой национализм. А когда говорят, давайте пропишем, блин, что русский народ там главный. Ну, давайте прописывайте, но ну, потом вы что-нибудь получите? Вообще, что вы получите? Вы получите потом либеральное государство, где главным будет очередной Путин. А еще хуже, вы получите э, что-то, что будут называть фашизмом. Да? Так что я как бы весьма прагматичен. Я не занимаюсь ерундой, я занимаюсь тем, что можно воплотить в жизнь. Можно воплотить в жизнь народовластие? Можно. Это будет власть русского народа? Будет. А вот то, что они говорят, это нельзя воплотить в жизнь, оно не воплощается. Поэтому я не знаю, что будет как это. Так, вопросы, которые вы присылали нам на электронные почты. Во-первых, просят передать привет Меркулову, Юрию Алексеевичу и Меркуловой Ольге Николаевне. Передаем привет. Да, передаем привет Мальцев Царатовский Компанелло. А еще Томас Мор, да, там. Фрэнсис Бекон, но не художника, а имеется в виду философ да? с Новой Атлантидой и так далее. То есть город, город солнца, эту утопию и Новую Атлантиду в одном флаконе мы хотим произвести. Да нетушки, ребятушки, конечно нет, никакой утопии. Вопрос. Какие ваши прогнозы по Трампу? Что сделает Трамп по отношению к путинцам и РФ в целом и в первую очередь? Было бы неплохо услышать это в ближайшем эфире. По Трампу? Ну а какие прогнозы? Он будет делать то, что, то, что ему положено делать. то есть С точки зрения республиканца. Ну он обещал вот эту вот стенку сделать с э, Мексикой. Но это самое, самое радикальное, что он сделает, поверьте. То есть каких-то более радикальных шагов он делать не будет. Внешняя политика едва изменится, едва ли изменится у Соединенных Штатов. Ну, Соединенные Штаты в настоящий момент доминируют во внешней политике мировой, ну и в экономике. Ну и что может измениться? Они перестанут доминировать, что ли? Или Трамп бросится со всеми договариваться? Трамп бизнесмен, и он думает как бизнесмен, рассуждает как бизнесмен, и он ни, ни с кем не будет договариваться. А зачем ему это нужно? Он будет, конечно, делать вид, что он со всеми договаривается, но договариваться не будет ни с кем, по сути. Письмо нам пишут. Уважаемый Вячеслав Вячеславович, смотрю внимательно вашу подготовку и, и каждодневные, прошу прощения, здесь кстати, написано передачи. Мы жители Дальнего, Дальнего Востока, не можем задавать вам прямые вопросы в передаче, так как разница по времени 7-8 часов с Москвой, это по-нашему 5-6 часов утра. К сожалению, мы спим или собираемся на работу. Можем ли мы задавать вопросы на вашу личную почту? Отвечаем, собственно, можете. Тема Дальнего Востока для России и для вас наверняка тоже не безразлична. Вот посылаю вам очередное обращение по поводу полного беспредела, творимого нашими соседями на границе с Китаем и нашими чиновниками. Посмотрите, что творится в Приморском, в Приморском крае. Вырубают знаменитую уссурийскую тайгу. Прикладывает видео. Костов Алексей. Да, мы, кстати, хотели проехать на Дальний Восток, то, что там происходит, мы прекрасно знаем, потому что соратники, которые работают с нами в Москве, они оттуда непосредственно, ну и потому что у нас связь со всеми регионами, поэтому мы все это знаем, поэтому я думаю, что нужно оттуда даже как-то сюжеты сделать. Реально, что там происходит. Вот сейчас, в настоящий момент, потому что как-то э, средства массовой информации не делают, не несут эту информацию системно. То есть, ну, там есть сюжет какие-то, э, э, ты стучишь, у меня все трясется опять. Это он печатает так. Пардон. Да. Тут просит нас помощи вы напишите нам в личку и да и вообще на почту на любую которая там написана стараемся сколько языков вы знаете русский русский еще раз русский. Эй, русский не я изучал английский язык знаю его совершенно ужасно просто ужасно я нормально знал литовский язык сейчас конечно столько лет прошло я прям очень плотно на заставе я служил имени кибортаса и с литовцами у меня очень много друзей было сейчас конечно я там помню немножко там песни какие-то могу спеть на литовском все очень мне нравился язык и люди прям. Ну, как-то я не это не полегло, да. У меня к языкам нет э, таланта. Что там с фейерверками? Фейерверки 5 числа, 8 часов вечера. Сергей ваш сын. Нет, конечно, Сергей не мой сын. Кто следующий за Улюкаевым? Я думаю, они сейчас сами не знают. Они сейчас сами бросают монетку. Кто следующий за Улюкаевым? Ну, понятно, что там масса ребят, которые на слуху. Кого-то надо хлопнуть того, кто на слуху. Шувалова, например, да? Ну, хорошо же хлопнуть Шувалова с его собачками. Так... Просят вас поздравить связистов со днем связи. Ну что ж, поздравляем связистов. Я помню, и когда я служил в Багратионовском отряде в тринадцатом, то парадоксальная получалась ситуация. Э, у меня отряд находился э, на границе, но перед из моего окна я видел полк связистов. И он получался вообще на границе. То есть он прям вот вокруг, вокруг него были пограничные знаки. Пупком таким был туда вглубь врезан. Польс... Да, врезан в польской территории. И я когда смотрел в окно, я видел такую стелу. На ней было написано «Связь нерв армии». И вот так у меня это запечатлилось, И я понял, что в общем -то, это правильно, связь нерв армии. Так что связистов поздравляем. Крепкая, нормальная связь нам всегда нужна. Это отличный вопрос. А почему, Сергей, не ваш сын? Не знаю. Мне стыдно, что наша страна не может выделить деньги на больных детей. Спасибо за ответ. Страна-то может выделить. И, собственно, я думаю, что все выделяется, просто все расхищается под ноль. Расхищается на многих этапах. Создано совершенно безумная с точки зрения человечества система, которой не был никогда, то есть такая система воровства никогда не существовала, ни при каком мире даже то, что в древней Греции называлось плутократией, то есть властью никак не может с так сказать, ну, конкурировать с путинским режимом, никак это не может конкурировать, поэтому та коррупционная система, она совершенно уникальна, ее будут в учебниках изучать Националисты хотят сломать чекистскую систему РФ, а Мальцев строится в нее. Чем же они хотят сломать чекистскую систему, я не понимаю. Встроиться Мальцев хочет тем, что в программе, в проекте программы записано, что запретить в России всякие спецслужбы, любые спецслужбы, эти репрессивные. И этим встроиться мы хотим, тем, что хотим снести. Так что. Спрашивают, будете ли вы работать в правительстве да. Навального в случае, если все-таки его посадят и по вашему прогнозу он станет президентом вместо вас. Ну, не знаю, это если. Если будет, да нет, конечно, ну нет, конечно, чем бы я сейчас не говорил, я совру, ну нет, конечно. У меня стройная система, стройное представление о мире, и в это, в общем-то, представление ну, не вписывается представительная демократии. Ну, не вписывается, не буду я работать в рамках представительной демократии никогда. Поэтому, все тут. Если кто-то думает, что можно как-то впрячь, да? Ну, не можно, не можно. успокоить. Да, можно объединиться для того, чтобы уничтожить бесчеловечный антинародный режим. Ну, идеи-то абсолютно разные. Поэтому... Алексей Анатольевич, если что, я хорошо настраиваю микрофоны, поэтому приглашайте в будущее правительство. Чеслаш Шла Лаш не пойдет, а я вот не откажусь. Вячеслав, ты веришь в плохие перемены? Конечно, верю. Вот сегодня хотел попу дать в дыню просто, потому что они замучили, они не переодеваются, ходят по Волжске в этих рясах, а у нас в народе встретить покойника – это к счастью, а папа это к несчастью. Я каждый день их десятками встречаю и просто хочется сказать им, слышь, ну ты можешь там переодеть свое платье, одеть что-нибудь нормальное, чтобы тут вот... А то я буду против вас бабу с ведром выпускать с пустым все, время так меняет <связываю> конечно верю даешь эфир с володину ну не знаю насчет даешь <связываю> 4 11 17 Прикольно. Кто вы по профессии? Ну, вот, если вы сидите и смотрите этот эфир, и у вас, э, в общем-то, есть желание смотреть этот эфир, то почему у вас нет желания просто взять и написать там в Яндексе, в Гугле, я не знаю, в Яху или еще в каких-то, мне может быть, неизвестных поисковиках Вячеслав Вячеславович Мальцев. И Вы все сразу узнаете, кто я по профессии, там все-все-все написано. Артподготовка – подготовка, это полный слив оппозиции. Куда, интересно, оппозицию сливают? В референдум надо про Сирию. Да ну, я думал об этом, что надо. Но вот как бы есть предположение, что народ наш интересует только экономические вопросы. То, что касается его непосредственно, а здесь он вроде непосредственно не задействован. И поэтому, я бы с удовольствием это включил, но масса людей, которые говорят, что не надо. Слава, кто-то по жизни, мужик с бородой, кто я по жизни, ну, но... почему Мальцев стал таким, в общем, выпендрежным, матом только написано. Ну, жизнь такая была, веселая. Как оцениваете статью на Википедии о себе? Да я ее не читал. Где вы вдруг стали коммунистом и членом партии КПСС с 1917 года? Не, не читали? Не. а мне сказали что, тогда, помнишь, я что-то, какие-то, куда-то ссылка была, и там что мальц коммунист. Я тогда сказал, что это же чушь собачья, да, и все, а целиком вот статью я не читал. Да мне как-то вообще неинтересно, если честно, что пишут про меня, что говорят. Я сам-то про себя все знаю, все свои плюсы и все свои минусы. Так, ну что, давайте заканчиваем. Да. Слава, ты за развал России? Ну, нет, не, конечно, я против развала России. И только поэтому мы здесь и находимся, что такой сценарий нас не устраивает. Но что Россия потеряет часть территории, я в этом даже не сомневаюсь. Все зависит от того, сейчас как раз в эти, может быть, дни, месяцы, может быть, в этот год решается, сколько и чего Россия потеряет. Понимаете, потому что там на Кавказе уже отрезанные ломти, это совершенно четко и понятно. Сейчас вот мы, насколько быстро придем, настолько мало мы потеряем на Дальнем Востоке. Нужно это понимать. Так... Вячеслав Вячеславович, ответьте, пожалуйста, почему у меня начинает лагать связь, и звук с картинкой пропадает во время а, передачи о а, а, периферийном и плохих новостей. В остальное время все нормально. Я не знаю, как ты можешь объяснить Сережет. Не знаю, попробуйте одеть шапочку из фольги. Я ничего в оригинале не придумал, если честно. Простите. Нет, у меня нет ответа на этот вопрос. Зачем такая большая страна, если народ голодает? Да ну, вы что же думаете, если страна будет меньше, народ будет меньше голодать, что ли? Конечно, нет. Все же зависит не от размеров страны, и от размеров того, сколько уворовывают ребятки, которые стоят у власти. Слава про тебя будут песни петь, как про Путина. Господи. Вот об этом я точно да, не думал. Такого, как мать. Ну все, давайте тогда заканчивать. У нас до новой исторической эпохи осталось 352 дня и полтора часа. Значит, все мы фотографии показали, да, все показали фотографии. Пишите нам, ставьте лайки, не забывайте. Помогайте каналу финансово, безусловно. В общем-то. И вот там написали, что я растолстел. Только написали, что похудел. Это вот завтра по стригу бороду напишут, что похудел. брана растет. Вот видите. Вот такая вот борода помогает в холода борода. Да? Так что э, спасибо вам от всей души, что вы с нами. До завтра. Счастливо. До свидания.